Здравствуйте дорогие женщины, с вами Светлана Грек И сейчас мы с вами сделаем медитацию, женскую медитацию, дыхание маткой. Предлагаю вам свою версию, сядьте сейчас удобно или можно лечь, на кровати это сделать, либо на коврике для йоги, кому как удобнее. Вы можете сидя делать, либо лежа. Если вы лежите, то согните ноги и поставьте их стопами на кровать или на пол, параллельно друг другу. Ладошки рук лежат вверх. Если вы сидите, то положите ваши руки ладошками вверх на коленочки ваши. Стопы ног тоже стоят у вас на полу, параллельно ничего не перекрещиваются, ни ручки, ни ножки, и теперь делаем глубокий вдох, все глубже и глубже, все глубже и глубже, до самого глубинного исцеления, он спит. ручки свои перед собой ладошками друг с другом друг с другом как будто вы хотите такое движение как молитва да а теперь потрите их друг от друга сильно-сильно-сильно до того момента чтобы вы почувствовали тепло в ладошках почувствуйте, что вся энергия Притекла ваши ручки. Угу. Хорошо. Теперь кладем ваши ручки на себе на животик. Правую ручку сверху, левую поверх правой, на животик, там, где у вас маточка у нас находится. И все внимание туда, все свое внимание направляю маточку, под ручки. Чувствуем, как тепло рук наполняет и согревает нашу маточку. А давайте спросим своей матки, а «Моя маточка, могу ли я тебе направить безусловной любви?» Послушайте, какой будет ответ «Да, нет?» Если да, направьте своих рук, представьте, ощутите, нарисуйте, как поток безусловно любви из ваших рук направляется в матку, поток света, жемчужно-белый поток, тягучий, плотный, вязкий, жемчужно-светлый, жемчужно-белый направляется в матку вашу из ваших рук и наполняет, окутывает ее сферой безусловно любви. Прямо видите, как ваша маточка окутана вокруг потоками такой волшебной сферы света. И она там наполняется этим светом, исцеляется и омолаживается. Если вдруг вы сейчас чувствуете какие-то эмоции негативные, или какие-то проявления в теле, может быть, слезы, да? разрешайте себе любому проявлению. Так выходят наши внутренние блоки, зажимы, обиды, накопленные годами. Вот на это может быть в отношениях мужчинами, либо детские какие-то травмы, вот так же выходить. И мы дышим все внимание на матку делаем глубокий вдох и выдох в матку теперь представляем что прессуем ощущаем осознаем что мы вдыхаем любовь из окружающего мира и на выдохе направляем ее в свою матку угу. вдох и на выдохе вдох направляем из любовь еще больше еще больше света и посылаем вдох дыхаем любовь и выдыхаем любовь в свою маточку Выдох. и посмотрите у нас на тот образ в каком образе вам пришла ваша маточка это может быть цветок, либо что-то другой какой-то образ. Посмотрите, как этот образ сейчас изменяется в процессе нашей работы, в процессе наполнения светом. Посмотрите, возможно, ваш цветок начинает распускаться, возможно, Наполняйте, дышите, делайте вдох и наполняйте любовью свою маточку. Безусловно любовью. Сейчас она исцеляется, получает энергию. Сейчас почувствуйте как вся ваша комната все пространство вокруг вас залито безусловной любовью это может быть любой цвет какой вам хочется может быть розовый да с розовым обычно любовь у нас ассоциируется. это может быть свет безусловно или жемчужно-белый либо может быть радужный какой Представьте, что этот цвет безусловной любви находится вокруг вас, в вашей комнате, и вы вдыхаете его. На выдохе отправляете в матку этот цвет безусловной любви. Возможно, вы почувствуете, что из рук, из ваших тоже идут потоки. И вдыхаем, дыханием направляете поток. И можете просто... Представлять, ощущать, знать, что ваша маточка находится в сфере безусловной любви. И еще в эту сферу наполняются потоки безусловной любви со всего окружающего мира, из вас, из всей Вселенной. Угу. И на вдохе вдыхаем любовь. Выдыхаем ее через маточку, и на выдохе из маточки выходят все, все темные, все, все обиды, все эмоции, все несгоды, все какие-то разочарования, какие-то несбывшиеся надежды, иллюзии. И еще раз делаем глубокий вдох, и выдох, все выталкиваем из пространства матки, из образа матки исцеляется, наполняется светом, и все ненужное, все то, что разрушает нас, все негативные эмоции и чувства во всех мирах, пространствах и измерениях выходят из нашей маточки и трансформируется мгновенно в свет. Итак, еще немножечко дышим. Вы можете дышать в своем темпе. Вдох. Набираем любовь, выдох, выдыхаем через матку, замечательно. Ну, кому важно еще продышать маточкой, вы можете поставить на паузу запись, а мы продолжаем дальше, в своем темпе каждый работает, а сейчас положите ручки на свои яичники, правую ручку на правый яичник, левую ручку на левый яичник. И посмотрите внутрь себя, увидите образы своих яичников, как вы их видите, в каких образах, как они отличаются друг от друга, как вы видите. Посмотрите, правый яичник, в виде какого образа вы видите, какое по размеру по ощущениям, насколько он наполнен радостью, светом. Посмотрите в левый яичник, как вы его видите, какой образ вам идет. Наполнен ли, наполнен, наполнен ли он светом, светлый ли он, или есть какие-то темные пятнышки, вкрапления. Угу. Замечательно. И сейчас мы будем делать аналогично, как работали с маточкой. Мы делаем глубокий вдох. Вдыхаем любовь с окружающего пространства и выдыхаем в оба яичника. Если у вас получается одновременно направить свет, безусловно, любви. Выдохи в два потока, в двум яичникам, замечательно. Если получается одновременно, значит делайте сначала правый яичник наполняйте, безусловно, любой, а затем левый. Угу. Поехали. Делаем глубокий вдох. безусловно любви. Можно спросить, правый яичник, могу ли я тебе послать безусловно любви, послушать ответ, что идет, возможно, какую-то эмоцию вы почувствуете, да, разрешаете себе. Если идет ответ, да, наполняем потоком безусловно любви. Вдох-выдох. Точно так же работаем с левым яичником. Спрашиваем, могу ли я направить тебе безусловную любовь? Да, нет. Какой ответ идет? Если идет ответ, да. Наполняем безусловной любовью, как представляем. Ощущаем, осознаем, рисуем, как сфера безусловной любви. Две сферы, наполненные жемчужно-белым светом, окружают, заполняют правый яичник и левый яичник. Можно увидеть, как это одна сфера безусловной любви, которая расширяется и заполняет вашу матку и оба яичника. Если у кого-то нету, да, по каким-то причинам, да, была операция у женщин, все равно место это осталось в теле, и оно помнит, и энергетически этот орган у вас есть. То есть вы точно так же работаете, расширяете сферу любви, безусловно, любви, и она окутывает всю вашу матку, расширяется, захватывает Два ваших яичника, угу. дышим теперь также выдыхаем любовь, и все выталкиваем на выдохе, все выталкиваем, все темные пятна из а, яичников выталкиваем за пределы далеко тела. Вдыхаем угу. любовь и выдыхаем. выдыхаем через яичники выдыхаем все все обиды, все невзгоды все радость за пределы тела далеко-далеко угу, хорошо замечательно и теперь увидите как этот свет безусловно любит из вашей сферы заполняет теперь уже все ваше тело. Наполняет вас светом, безусловно, ими. Посмотрите, как изменились образы, ваши образы маточки и ваших яичников, как они изменились, что с ними происходит. стали ярче, красивее, чище. И все это сделали вы сами своей безусловной любовью и своим вниманием к маточке, к яичникам, нашим органам оживительным и творительным. Теперь, возможно, почувствуйте если это у вас цветы да, почувствуйте тонкий аромат розы бутона или болотоса, да, вашей матки ваших яичников как два бутона распускаются возможно это пионы или нарциссы или... и у каждого своя картинка почувствуйте их аромат как этот аромат наполняет все ваше тело и выходит за за пределы за границы вашего тела этот аромат и этот цвет безусловно любви заполняет все пространство вашей вашей комнаты вокруг вас ходит за пределы вашей комнаты, заполняет весь ваш дом, улицу, город, страну, планету Земля, космос и все ваше мироздания Как вы себя сейчас чувствуете? Напишите мне. И сейчас делаем глубокий вдох. Выдох. И возвращаемся в здесь. И сейчас потихонечку открываем глазки. Даже можно пока не открывать глазки. А если вы лежите, повернуться на правый бочок. Очень нежно и мягко потянуться. Перевернуться на свой животик. И очень гибко, медленно, мягко, как кошечка. Встать на коленочки, потянуться на кроватке, как кошечка, вправо, влево. Положить ручки себе на животик, сказать, я люблю себя. Я люблю свою маточку, я люблю свои яичники, я знаю, что я ценная, я уникальная женщина, я молодая, красивая и я счастливая, я легкая, я есть любовь. И с этим прекрасным чувством открываете глазки, можно потянуться. С улыбкой начинаем творить нашу прекрасную и счастливую жизнь. Меня зовут Светлана Грек. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Найдите меня в соцсетях. Светлана Грек, я есть во всех соцсетях. В ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассниках. И ВКонтакте подпишитесь, пожалуйста, в группу вместе вверх порадок и со Светланой Грек где я делюсь своими техниками, методиками и провожу открытые занятия для всех желающих. Всех вас люблю и желаю вам счастья и любви.